Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь 2021 года для представителей знака Девы. Хорошее настроение, прилив жизненной энергии, дает решимость и удовлетворение от работы. Реальный материальный результат является главной движущей силой множества ваших физических действий. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но старайтесь правильно распределить свои ресурсы, иначе чрезмерная активность может привести к переутомлению, травмам, также могут напомнить о себе хронические заболевания. Краткость, факт, факты и четкость вот основа успеха в этот период. У вас есть все возможности, чтобы решить самые важные вопросы. Придерживайтесь графика, установленного распорядка. Иначе нарушение рабочего режима и легкие недочеты в работе могут вызвать в этот период серьезные осложнения. Поэтому проявляйте внимание к мелочам и будьте пунктуальны. В деловых переговорах не следует выходить за рамки конкретной установленной темы. Нужно как никогда соблюдать субординацию и придерживаться формальных правил. У вас появится возможность подумать и осознать все, что связано с вопросами карьеры, профессионального развития, репутации и социальных достижений. Ощущение счастья, успеха, поднимает настроение, дает вам возможность произвести выгодное впечатление на окружающих, и в то же время ослабить действия ваших конкурентов и соперников. Период благоприятен для начала совместного проживания с партнером, семейных торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания. В то же время повышенные требования к партнеру станут источником проблем и неприятностей. Одинокие представители этого знака зодиака смогут встретить своего романтического партнера. Но старайтесь поддерживать социальные взаимоотношения, бывать на различных мероприятиях, ходить в гости и приглашать к себе знакомых и друзей. Вероятность социального успеха весьма вероятна в этот период. Яркое, мощное проявление индивидуальных способностей, творческий взлет, жажда деятельности привлечет к вам нужных людей. Самые сложные и болезненные вопросы решаются в этот период легко и радостно. Уверенность в своих силах, потрясающая самоотдача будет способствовать значительному улучшению материального положения. Жизнь будоражит вас. В то же время... Потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязчивого круга обязательств и обстоятельств может привести к ухудшению самочувствия. Старайтесь экономно расходовать свои ресурсы, не превышать своих сил и возможностей, так как вы в любом случае окажетесь в центре внимания. И очень многое будет зависеть от принятых вами решений. Хорошее время для начала циклов творческой и деловой активности, способствующих росту популярности. Но нужно успеть до стационарного Меркурия. С 28 января Меркурий замедляется, это ваш управитель, а с 30 января переходит в ретроградное движение на три недели. Поэтому периоды ретроградности представители знака Девы чувствуют очень остро. Видео по этой теме появится на моем канале в середине января. В любом случае, январь для вас – это месяц самоутверждения. У вас есть возможность отстоять свою точку зрения и укрепить свою жизненную позицию. Возможно возникновение новых партнерских отношений, союзов и совместных предприятий. А уже существующие почувствуют прилив новой энергии и энтузиазма. Если состояние здоровья будет хорошим, а ваше здоровье в ваших руках, вы сможете создать благоприятную атмосферу, ауру вокруг себя, и в ответ вы получите щедрую помощь окружающих. Взаимоотношения на всех уровнях в январе станут более интенсивными. Возможна активизация усилий в сферах живописи, музыки, дизайна или индустрии красоты. Если вы подумываете о проведении косметической операции, обновлении гардероба или украшения дома, самое время претворить эти планы в жизнь. Обостряется художественное восприятие, чувство прекрасного. Поиск гармонии и совершенства оправдывает свои ожидания. Прилив сил и энергии дает возможность за короткий срок реализовать свои творческие замыслы однако не следует доводить себя до стрессовых ситуаций январь идеально подходит для поиска романтического партнера если вы одиноки пробуждается вкус к жизни неугомонность сила желаний потребность в понимании близости гармонии способствует любовным приключениям ваше непосредственное окружение становится источником бурного потока информации а ускоренный ритм и увеличившийся объем информации при общении могут вызвать хаос и временами создавать агрессивную атмосферу. Словесные перепалки вполне вероятны. Активизируется ментальная деятельность, готовность к решительным действиям. Находятся простые решения сложных проблем. Вы легко справляетесь с возросшим информационным потоком. Зажигательная речь, убедительность, умение увлечь людей словом способствует вашей популярности. В январе вам нужно сделать очень многое, так как с 30 января на три недели ваш управитель Меркурий будет в ретродвижении. Направьте свою энергию на контакты, решение бумажных проблем, деловые поездки. Порой вам придется решать проблемы своих друзей, знакомых. Новолуние 13 января в вашем символическом пятом доме в Козероге может стать временем воплощения творческих проектов или же дети потребуют вашего внимания. В их жизни происходят важные события. Постарайтесь уделить им как можно больше времени. Этот период характеризуется гармонией в трудовой деятельности. Даже если нынешние обстоятельства не требуют такой гармонии, тем не менее полезно создать добросердечные взаимоотношения со служащими или коллегами. Вполне возможны служебные романы или важные события, связанные с вашими партнерами, сотрудниками, коллегами. Украшение своего рабочего места – еще одна потенциальная сфера деятельности, которая может включать что угодно. От реконструкции декоративных проектов до покраски стен, создания музыкального фона, приобретения комнатных растений или картин. А может быть вы переедете в новый офис, в новый кабинет. Кроме того, в этот период не забывайте внимательнее относиться к своему здоровью и физической форме. Работа будет приносить больше радости. Атмосфера на рабочем месте станет более приемлемой если будут также и неформальные встречи, взаимоотношения с вашими сотрудниками, коллегами, партнерами. Этот период идеально для этого подходит. Новогодние праздники дают возможность сблизиться, устранить недоразумения, избавиться от конфликтов с друзьями, единомышленниками, партнерами. Этот период также подходит для поиска работы, начала новой деятельности или найма служащих. Полнолуние 28 января во Льве в вашем символическом 12 доме, это сфера тайн, изоляции и уединения, а также кармы, может открыть тему завершения какого-либо проекта. Также это может быть работа в одиночестве, возможно в ночное время, это период самопознания. Может произойти реализация по расстановке жизненных приоритетов и ценностей, важных на данный момент. Тем более в конце месяца Меркурий приходит в ретро движение, способствует активизации подсознательного. У вас появляется прекрасная возможность преодолеть скрытые проблемы, завершить дела, очистить сознание. Актуально заниматься волонтерской деятельностью в некоммерческих организациях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 30 января, когда Меркурий придет в ретро движение, может ощущаться подавленное состояние, энергетическое истощение, поэтому берегите свое здоровье, будьте осторожны, чтобы не травмироваться, так как жажда действий присутствует весь месяц, и у вас есть все ресурсы для того, чтобы действительно сделать очень много в январе. На этом у меня все, благодарю вас за внимание.